Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале о вязании. Меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу рассказать о юбочке, которую я уже вот вязала. У нас есть такой дизайнер Ванесса Монторо или Монтора, я не, не знаю, как правильно произнести фамилию, где поставить ударение, но прямо вот это платье Сиена прямо придумано для нас, у кого куча осталась. Всяких разных клубочков маленьких. И вот я вам сейчас показываю юпочка, которую я уже носила два сезона. Она очень тепленькая, связана с толстых тепленьких ниточек. Это зимняя юпочка. Она связана вот таким узором. Проверку юпочка прошла. Сейчас я вам покажу, какую я юпочку начала вязать. Это юпочка в таких голубых, серых, синих тонах. Немножко есть белого Вкрапления немножко коричневые есть. А вот вторую юбочку я тоже буду вязать тепленькую. Мне очень нравится на зиму. Она получается очень толстенькая, тепленькая юбочка. И в ней очень хорошо ходить зимой. Вторая юбка. У меня такие я взяла осенние цвета, как мне показалось. Но она у меня прям получилась, получается очень-очень яркая. Юбочка получается вот в таких цветах. Вот, посмотрите. Вот такие яркие я собрала всякие остаточки. Тут можно даже малюсенькие клубочки вязать. Спасибо дизайнеру, который придумал вот такое платье. Девочки в Ютубе много уже вязали такое платье. И вяжут юбочки такие. Я вам сейчас тоже хочу показать: как можно вязать все остаточки связать очень оригинальную юбочку которые вот ну больше нигде ни у кого, так скажем, не будет. То, что сочетание цветов будет только ваше. Рисунки будут одинаковые. Они повторяются у нас 6 рапортов. Вот они повторяются от пояса 6 рапортов. И они каждый раз... Мы только меняем в разные. Как нам придумается, так мы и меняем цвета. Так, расскажу вам про свою юбочку. Расчеты на свой размер вы будете делать сами. Нужно будет связать образец. Рисунок у нас э, кратен, рапорт этого рисунка кратен 6. То есть всегда, когда бы мы ни прибавляли, не убавляли, у нас всегда должно наше количество столбиков делиться на 6. Так, расскажу, как я вот начала вязать юбочку. Я набрала 180 петель. Крючком номер три. У меня ниточка такая примерно 230-250 метров в 100 граммах. Вот такой толщины. У меня ниточки всякие разные. Где-то толще, где-то тоньше. Итак, я набрала 180 петель. Замкнула цепочку в круг. Мы вяжем это все по кругу. У нас ничего не отрывается. Я вам потом попозже обратную сторону лице, лицевую показываю и покажу изнаночную ниточки у нас не отрываются я связала пояс пояс вот связала буду вставлять вот так же как и здесь буду вставлять просто обычный шнурочек у удобно можно с той стороны пришить резинку это уже на ваше усмотрение как вам будет удобно после первого ряда который я связала столбиками без накидов я связала столбиками с, на... с одним накидом 4 столбика воздушная 4 столбика сделала вот такие дырочки куда я буду продевать шнурочек связала еще два рядочка столбиками с накидов не прибавляя и не убавляя сколько у нас было вот петелек 180 столько я и вяжу потом я начала вязать рисунок и расскажу вам сейчас все прибавления и убавления на нашей юбочки мы делаем вот в таких вот рядах там где у нас будут вязаться просто обычные столбики с накидом без всякого рисунка. то есть вот смотрите я вот сделала первые прибавления вот когда у нас один вот просто эти столбики без накида вторые столбики вот во вторых столбиках без, с накидом с одним накидом без рисунка я сделала первые прибавления это у меня примерно от пояса от самого верха это 10 с половиной сантиметров. вы мерите я каждый раз э, связала допустим 5-7 сантиметров примерила юбочку и вот у меня нужно было мои прибавления я сделала вот 10 с половиной сантиметров и потом я стала делать прибавки. Прибавок я сделала 12. То есть я количество, очень удобно считать вот под, по этим скрещенным столбикам, я посчитала количество скрещенных столбиков, разделила их на 6, и допустим, у меня получилось 5. В каждом пятом, я разделила на 12, извините, пожалуйста, я разделила на 12, и в каждом пятом вот таком скрещенном в серединке я добавляла еще один столбик. Так у меня получилось 12 прибавок. В следующий раз меряете, допустим, в следующем нужно вам прибавлять или не нужно. В следующем я тоже прибавляла. Я прибавила 3 раза. Вот в этом месте. Вот к следующем прибавила, вот в зеленом прибавила, потом в бежевом прибавила, также 12 и прибавила в сером. Дальше я просто вязала ровно и ниже чуть, бедер я буду делать убавки убавки мы также будем делать вот в этих рядах которые у нас просто в рисунке очень сложно вот в этих рисунках сложно очень сделать убавки а вот в этом ряду очень удобно сделать но не забываем чтобы наше количество столбиков в конце убавок и прибавок всегда должно делиться на 6 и сейчас я вам покажу, как я вязала рисунок. Рисунок очень простой, быстро запоминается. От рисунка не устаешь, хотя вот он такой рябенький и как бы не очень такой простой на первый взгляд. Ну, начнем с вами вязать. И вот начинаем с вами вязать. И первый ряд у нас идут скрещенные вот такие столбики с накидом. Есть два способа Вязание этих столбиков, я вам покажу, и первый, и второй, вы можете выбрать для себя, какой вам нравится. Итак, начнем. Вот вы, допустим, связали пояс и начинаете первый ряд рисунка. Выбираем любую ниточку, какая вам нравится. Я вот, допустим, выберу вот эту нитка у меня такая темная, правда, получается. Сразу и вяжем с вами. 3 воздушные петли подъема тут у меня вот закончились ниточки зеленые не знаю если найду будут дальше продолжать ну вот хвостик хвости потом мы спрячем так первый способ это нужно провязать сначала третью петлю потом вторую потом первую будем считать если у нас круговое вязание ничего страшного если у нас будет сдвигаться наша первая начальная вот петля нашего ряда ее совершенно незаметно немножко там сдвигается ниточка и все так связали мы 3 воздушные петли подъема, делаем накид это у нас, будем считать это у нас первая петля возвращаемся вяжем вот это у нас вторая петля и потом провязываем первую Вначале тут не очень понятно конечно вот так мы начали вот он скрещенный так вот теперь смотрите 1 2 3 предыдущих вот наших столбика дырочки вот наши эти петельки нам нужно сначала связать третий потом второй потом первый столбик делаем накид отсчитываем третью петлю вяжем столбик с накидом опять захватываем ниточку вяжем второй столбик с накидом то есть мы движемся в обратном направлении и вяжем третий так у нас тут ниточка зацепилась и вяжем третий столбик с накидом вот они у нас получаются скрещенные столбики но вот мне не очень нравится вот этот способ вязания я вяжу вторым способом вязания сейчас покажу вам второй способ мы точно также набираем 3 воздушные петли подъема только мы будем вязать сначала вторую третью а потом вернемся к первой это у нас считается вторая петелька от начала ряда потом мы вяжем третью а потом возвращаемся сейчас дальше будет более понятно делаем накид я еще заодно прячу ниточку отсчитываем 1 2 3 предыдущих столбика предыдущего ряда и вяжем второй столбик вводим туда крючочек затем третий и возвращаемся Вводим крючочек в первый. Вот он наш. Столбик предыдущего ряда. Вводим в первый. Вот так у нас получилось. И опять. отсчитываем 1, 2, 3. Вводим во второй. Вяжем столбик с одним накидом. В третью петлю. Столбик с одним накидом и возвращаемся в первый так еще раз повторяем ниточки вот эти уберем я их потом обрежу это потому что у меня ниточки закончилась оранжевая нитка закончилась зеленая будем ну, будем искать какие-то другие остаточки мы же сюда вязываем остатки все что у нас есть вот и распущенные какие-то старые изделия и остаточки которые маленькие клубочки совсем у нас остались и так опять 1 2 3 первую петлю мы пропускаем во вторую вяжем столбик с одним накидом в третью вяжем столбик с одним накидом и возвращаемся в первую мы тоже вяжем столбик с одним накидом и нам нужно провязать все до конца. Так, заканчиваем ряд скрещенных столбиков. Это наш первый ряд. Вяжем вторая петелька, третья. Возвращаемся к первой. Вяжем столбик с одним накидом. И вот здесь, там где у нас была, были три воздушные петли подъема. Мы соединительным столбиком находим самую верхнюю петельку и соединяем. Вот, замкнули мы рядочек. Дальше берем другую ниточку. Я возьму вот такую розово-сиреневую. Второй ряд у нас тоже столбики скрещенные как и в первом ряду но так так как нам нужно начать со второй петли мы провяжем так вот мы провязали столбик ниточкой розово-сиреневого цвета и соединяем со вторым столбиком соединительным вот таким столбиком есть первая петелька у нас вот она мы ее как бы не вяжем начинаем со второй делаем 3 столбика 3 воздушные петли подъема это у нас заменяет один столбик с одним накидом это у нас второй по счету столбик здесь вообще очень будет просто тут считать ничего не надо это второй в 3 вяжем столбик с одним накидом Затем вяжем первый, это наш первый столбик, вот он, его очень хорошо видно. Связали. Далее опять вяжем второй, третий и первый. Вот они наши столбики. Одну пропускаем, второй, третий и возвращаемся к первому. Вяжем второй. Третий и первый пропускаем Одно, один э, столбик предыдущего ряда. вяжем второй столбик с накидом, третий и затем первый. Как я говорил, ниточки мы ряда мы их не обрываем мы просто их постепенно поднимаем и вот они у нас вот так вот будут идти этот шовчик нам не мешает совершенно я вот два сезона относила предыдущую юбку я даже не замечала что он там есть вот только ниточки не сильно натягиваем чтобы нам потом вот это не тянул вот этот шов а так все ничего нам не мешает так вяжем до конца ряда также точно соединительным столбиком вяжем здесь в конце здесь уже ошибиться нам трудно, над каждым столбиком, над тремя столбиками скрещенными вяжем также 3 скрещенных столбика, вяжем весь вот этот ряд, затем опять меняем ниточку и вяжем просто обычные столбики с накидом в каждый столбик. Вот в следующем в третьем ряду мы будем делать либо убавки, либо прибавки. Следующий и третий ряд от начала нашего вязания мы будем вязать просто обычными столбиками с одним накидом. Я связала 3 воздушные петли. И дальше в каждый предыдущий столбик, столбик предыдущего ряда, мы будем с вами вязать просто обычные столбики с одним накидом. Забыла сказать, что мы в каждом ряду с вами меняем ниточки сейчас вот я взяла такой серый и мы до конца ряда вяжем столбики с одним накидом в этом вот ряду можно делать прибавки и убавки высчитывайте чтобы всегда было ваше количество столбиков кратно 6 связали мы три ряда начинаем 4 меняем опять ниточку вяжем в начале четвертого ряда 1 столбик без накида делаем накид и в третью петлю в третий столбик вяжем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 отсчитываем опять вот от этого места третью петлю и сюда вяжем столбик без накида делаем накид и в третий от столбика в столбик вяжем опять веерочек из пяти столбиков с одним накидом как вязали вот предыдущий веерочек связали 5 Отчитываем 1, 2, 3 петлю. Вяжем столбик без накида. Так вяжем мы с вами до конца ряда. Закончили четвертый ряд вот таким веерочком. И присоединили вот здесь соединительным столбиком к началу нашего четвертого ряда. Сейчас мы поменяем ниточку. Я возьму вот такую бежевую. Вот такую. И начинаем вязать пятый ряд у нас будут почти такие же веерочки только расположенные вниз сейчас покажу как это вяжется делаем 3 воздушные петли подъема подтягиваем петельку теперь вяжем столбик с накидом незаконченный второй столбик с накидом также не заканчиваем. то есть у нас будет сейчас два столбика с накидом с одной вершиной и вершина это будет вместе с вот этими вот воздушными петлями которые нам заменяет один столбик с накидом дальше вяжем 2 воздушные вот 1 2 в третью вяжем столбик без накида 2 воздушные и сейчас вяжем 5 столбиков с накидом вот один два три четыре пять с одной вершиной то есть мы столбик не довязываем сразу до конца один два три четыре пять у нас сейчас на нашем крючке 6 петелек 6 это вот от воздушных петель и 5 столбиков с одним накидом и все мы протягиваем ниточку у нас получается 5 столбиков с одной вершиной вяжем 2 воздушные в следующий столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом без накида дальше 2 воздушные и 5 столбиков с одним накидом с одной вершиной 2 3 4 5 захватываем ниточку протаскиваем через все наши петельки опять 2 воздушные столбик без накида 2 воздушные и вот смотрите один два вот из этих из этого верочка два столбика один столбик вяжем из центрального вот где мы присоединяли верочек и два столбика от следующего со следующего верочка вяжем один два 4 5 захватываем ниточку и протягиваем ее через все наши петелечки далее две воздушные следующий столбик без накида вот у нас что получается так вяжем до конца ряда то есть вот вот до сюда до последнего веерочка, до центрального столбика с накидом. Я вам покажу, как мы будем заканчивать. Довязываем до этого места и встречаемся. Довязали мы с вами до последнего веерочка предыдущего ряда. вершинку мы связали столбик без накида. Затем 2 воздушные петли и два столбика незавершенных как и раньше мы вязали вот так мы связали захватываем ниточку вот у нас половинка получилась вот этого перевернутого веерочка и половинка у нас была связана в самом начале нашего ряда и сейчас мы вот соединительным столбиком вводим вот у нас воздушные и вот сюда мы вводим наш крючочек выскочил Вводим крючочек и соединительным столбиком соединяем. Вот посмотрите, у нас получились точно получился точно такой же веерочек, как и вот в предыдущих. Вот они, точно такой же. Сейчас мы меняем ниточку и будем вязать завершающий наш шестой ряд. Здесь мы просто вяжем столбики без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема подтягиваем ниточку, чтобы у нас вот здесь она не сильно натягивалась, когда мы там будем ходить, сидеть, чтобы она не тянула нам вот этот, так скажем, шов. И вяжем вот так. Так, вот сюда мы вяжем столбик без накида. И дальше везде будем вязать столбики без накида. Потом дальше у нас две воздушные петельки предыдущего ряда под них, берем ниточку, под них мы заводим крючочек, вяжем два столбика без накида, затем у нас столбик предыдущего ряда без накида, в него вяжем столбик, дальше у нас 2 воздушные петли, в него вяжем один столбик, дальше вот, вот такая есть петелька, Сюда вяжем столбик, в центр нашего перевернутого веерочка столбик. Итого у нас должно получиться 6 столбиков. Так, посчитаем. Под воздушные 2 столбика без накида, третий столбик сюда, четвертый Пятый и в центр шестой. Далее опять наши две воздушные петли. Два столбика. Третий, четвертый, пятый, шестой. И так мы вот провязываем с вами до конца этого ряда и наш раппорт в принципе уже все закончился вот 1 2 3 4 5 6 рядов мы связали дальше все ряды будут повторяться еще раз повторяю что мы будем все прибавки и убавки делать в рядах где у нас просто без рисунка идут столбики с одним накидом это самое удобное место можно было конечно и здесь вот делать вот в этом ряду последнем но здесь неудобно не, не видно и некрасиво будет самые лучшие прибавки и убавки получается вот здесь довязали мы шестой ряд это у нас был ряд просто столбиков без накидов раппорт нашего рисунка закончился это вот 1 2 3 4 5 6 рядов и вот таким способом мы будем вязать меняя цвет наших ниточек на ту длину, которая нам нужна. Закончить юбку можно, просто обвязав еще одним-двумя рядами столбиков без накида и, допустим, обвязать рачьим шагом. Можно закончить, как вот я вязала предыдущую юбочку, я связала последний ряд веерочков и больше никак не, не обвязывала вообще юбку. Она тоже будет не будет заворачиваться и будет хорошо смотреться. Как вы закончите юбочку, какой длины вы ее свяжете и какие вы цвета подберете, это уже вы будете решать сами. Я вам дала самые основные узоры. Ну, примерно показала, как, какие, какую цветовую гамму можно подобрать. Мы вяжем из остатков, поэтому можно все-все связать и будет очень красиво. Кто-то выберет такие яркие цвета, кто-то приглушенные. Красиво даже будет с однотонного. Тоже связать будут рельефные узоры, видно. Ну вот, юбочку мы с вами довяжем. На ваше усмотрение все это делаем и носим с удовольствием. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания!